Хотел бы поговорить про такой браслет как Ниван-2 второго поколения от Xiaomi. Выскажу свое сугубо мнение, вот. но для начала немного статистики. Сам браслет у меня находится уже в районе, да, наверное, где-то полтора года. Вот. Соточное покрытие уже стало более такое, приобрело потертости. В мешок, но он не порвался, он целый это оригинальный его ремешок ну, который шел вместе с браслетом с кнопкой случилась вот такая беда носил не снимая и у нее краска на алюминии начала отходить сейчас царапает руку немножко вот. в целом работая доволен Использовал его как шагомер, будильник. Несколько раз за эти полтора года померил его. ну Померил, в общем, пульс. Вот такой вот Mi Band, перепрошитый на русский язык. Отображает имя звонящего, без пробелов, ссылка на прошивку будет в описании, вот зарядка его родная, заряда хватает среднему где-то на дни 45, у меня в районе 7-8 будильников в день, и на нем только шаги и время. Проверяю. В принципе, легкие, хорошие, особых повреждений нет. Есть небольшие потертости, они глубокие, их можно отшлифовать. И вот это вот непонятная белая полоса, алюминиевая какая-то полоска. Ну, он на море был, в принципе прошел и крин и рим медный медные труба замечательный браслет как будильник полностью меня устраивает утром вот будет было за все полтора года может быть там три или четыре раза не сработал он но это по моей вине потому что есть у него такая особенность стал замечать нажмешь и он перестает работать если звонить если во сне нажать на клавишу уже перед включением будильника там контакт с телом и все Так ну, что хотелось бы сказать вот в принципе сам ремешок работа его я полностью доволен все меня устраивает. На данный момент в 2018 году, если есть возможность купить анасфит Бип, я думаю, что нужно будет подумать, взять его или нет. Вот, потому как функционал его немного побольше. По сравнению с MiBEN первого поколения, вибрация. Здесь намного тише, Вот намного тише, тут конечно будилка лучше, но у нового будильника уже нет функционала, его урезали, к сожалению, так что вот такое вот сие чудо. понравилось мое мнение, может подписаться на канал, оставить класс. Вот. в принципе работа его доволен, шаги считает ну, более-менее нормально, пока сравнивать не с чем, кроме как с первыми бэндом вот. Особых таких лагов не замечено было. Два раза я перепрошивал его на русский язык, на отображение уведомлений, потому что один раз прилетело обновление и снесло прошивку. Вот в принципе и все